Всем привет! С вами Тимур, Python backend-разработчик компании ScaleVille. Сегодня мы поговорим о языке и о веб-разработке. Для начала, какие темы мы точно сегодня обойдем стороной? Ну, вы не услышите речи о Python как о самом лучшем языке. Помимо этого, не будем разрабатывать приложение с нуля, писать код, разворачивать его. Но просто постараемся объяснить, почему язык популярен, где его применяют и что можно изучить, чтобы стать Python-разработчиком. Все чаще и чаще можно услышать разговоры о языке как о быстром способе вкатиться в разработку. Говорим про Python. Но тут, конечно, JavaScript вам передает привет. Наверное, вы нередко встречали просто рекламу курсов по Python, где-то слышали упоминания сквозь, или, быть может, от своих знакомых. А, вообще могло бы показаться, что он стал мегапопулярным. Давайте разберемся, действительно ли это так, и если так, то почему. В этом нам поможет большие данные и статистика, которые нам говорят, что Python в лидирующих позициях по сайту Stack Overflow. Что это такое за сайт? Ну, это форум на котором программисты могут спрашивать интересующие их вопросы по языку и смежным технологиям. Это означает, что все чаще и чаще люди задают вопросы, касаемые так или иначе самого языка. Можно подумать, что язык с каждым годом раскрывается, и поэтому больше вопросов. Но, скорее всего, рискну предположить, что им просто стали больше пользоваться. Об этом говорят, как и данные о количестве проектов на GitHub так и результаты издания Тиоби. Тиоби — это издание, которое изучает популярность языков на основе запросов в поисковиках. Мы видим, что Python занимает лидирующие позиции не только в этом году, но и последние несколько лет. По-моему, около двух. Ну, с популярностью вроде как разобрались. Python популярен. А вот почему он популярен и где его применяют? Наверное, грубо можно выделить примерно три сферы. Первая — это веб-разработка, создание веб-приложений, чем мы и занимаемся у нас в компании Scalewheel. Это как и полноценные сайты, так и просто какие-то серверы или сервисы для сайтов или для мобильных приложений. Автоматизация процессов — от обработки данных до тестирования или Telegram-ботов. Этот ряд можно долго продолжать, потому что, как по мне, автоматизация процессов — это такой самый интересный, самый интересный способ реализовать Python в обычной жизни. дата Science — это наука о данных, это третья сфера. Все, что связано с нейронными сетями, машинным обучением, работами с, данной, с данными и большими данными, и системами искусственного интеллекта. Ну, если погрузиться в реалии использования языка, то мы заметим, что сегодня язык применим во множестве компаниях будь то это отечественная компания или зарубежная. Средние либо техногиганты. Python применим повсеместно. Например, такая крупная компания, как Google, все вы о ней знаете, она активно использует в своих продуктах и своих решениях Python в тех же сферах, о которых мы упоминали. Все вы знаете Яндекс, сервисы Яндекса, такси, Яндекс, Яндекс Диск, Они также используют Python для разработки. Тинькофф, например, использует Python для своих внутренних сервисов. Почему они используют? Давайте спросим у самих разработчиков. Что говорят разработчики? Разработчики говорят, что Python интересен скоростью разработки и широкой поддержки сообщества, которые позволяют быстро разворачивать продукты и сервисы. Это ключевой момент. Но несмотря на медленную по сравнению с другими языками работу, для широкого спектра задач Вполне подходит и Python, поэтому его и выбирают. Помимо веб-разработки, Python как основной язык предпочтителен, например, при построении сервисов машинного обучения, о чем мы уже упоминали, для анализа данных, аналитики, автоматизации тестирования и внутренних процессов. А также стоит упомянуть DevOps. Язык запускается на любой операционной системе, он поддерживает множество сервисов, есть куча библиотек, сред разработки и фреймворков. Это такие основные преимущества от наших разработчиков. Также стоит, наверное, упомянуть технологический стек. Дальше приведен технологический стек по веб-разработке и Data Science. Слева видим по веб-разработке, справа Data Science. Так вот, Django и FastAPE, которые вы можете заметить, это фреймворки для построения веб-приложений. В качестве базы данных используют... Реляционной базы данных Postgres и нереляционные, например, MongoDB. Для асинхронных задач в связке с брокером сообщений используют Celerie и Redis. Справа стэк для Data Science, Pandas, NumPy, PyTorch, TensorFlow и так далее они нужны для анализа данных, построения алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Если мы подытожим, то увидим, что основные причины это широкий выбор библиотек готовые решения, язык приятен и дружелюбен для разработчиков. В смысле чего мы получаем на выходе высокую скорость разработки. Поговорим о языке через рез истории. Язык появился в начале 90-х годов, конкретнее в 91-м. Сам по себе структурно он высокоуровневый и объектно ориентированный. В нем автоматическое управление памятью. Это значит, что разработчики не думают о том, как выделять и освобождать память. Он Поэтому он ориентирован на повышение производительности разработчика и читаемость программного кода. И да, вы могли подумать, что он, название Python а как-то связано с животным, питоном, Но на самом деле он назван в честь комик-группы Monty Python. В достоинство языка принято включать его относительно простой синтаксис, читаемость, динамическую типизацию. Вообще, философия языка стремится сделать его понятным и простым для разработчиков. Как по мне, перечисленные достоинства очень лаконично описываются фразой одного моего очень хорошего и значимого человека в жизни. Он сказал такую интересную фразу. Вот. Чем мне нравится питон. Я вижу, как у меня появляется задача, и я пишу так, как я думаю. Если у меня не получается, я думаю, хм, а если попробовать иначе? Заработает, и оно заработает. Python можно установить, просто скачав его с официального сайта. К популярным средам разработки относят такие среды разработки, как PyCharm и VS Code. У них есть бесплатные версии, в частности, у PyCharm. VS Code сам по себе вроде как бесплатный. Хотя PyCharm достаточно мощная среда с кучей решений из-под коробки, она очень популярна, все-таки многие предпочитают и VS Code за счет своей легковесности, гибкости настройки. Хотя, в общем-то, Python на, на этом языке можно и в обычном текстовом редакторе писать или даже встроенном в операционную систему терминаля. Особенности языка порождают и его недостатки. Ранее мы уже упоминали о слабой производительности Python. Помимо, сюда же можно отнести, например, и строгую типизацию. Это значит, что ну, мы не можем сложить строку и число, хотя многие языки это позволяют. Также плохая работа с мультипоточностью. Вместо этого чаще всего используют мультипроцессинг. И говоря про нашу компанию Scalewheel, мы используем Python для разработки веб-приложений. В качестве фреймворков у нас в основном Django и Fast FastAPI. Помимо этого вы можете услышать, что какие-то компании используют Flask. О нем мы еще не упоминали. Джанга это мощный инструмент с множеством встроенных решений, например, для работы с базами данных. Есть такая штука, как ORM. ORM позволяет общаться с базами данных и использовать данные как объекты. Так вот, в Django ORM встроена, и она очень удобная. Поэтому, когда вы устанавливаете Django, разворачиваете проект, вам не нужно думать о каких-то дополнительных модулях. Так вот, Django удобна для разворачивания приложений, работы с базами данных, в ней все есть. И вот напротив есть Flask и FastAPI. Это такие простые, легковесные, в них нет ничего лишнего. Плюс ко всему FastAPI еще может работать асинхронно. Но зато вам придется потратить время для подключения нужных модулей. Например, те же самые ORM, которые, как мы уже упоминали, в Django уже встроены. Вот выбор того или иного решения прежде всего зависит от поставленной задачи требования по ней, и какие у вас есть ресурсы, какие они необходимые. Также, наверное, хотелось бы поподробнее остановиться на том, с чего начать свой путь разработки. Мы уже до этого обсудили популярность языка, обсудили сферы применения. Тут, наверное, стоит упомянуть, что Python не везде является универсальным. То есть, например, мобильная разработка. Там Python не лучшее решение. Да, при большом желании писать мобильное приложение с помощью Python можно. Есть фреймворк Kiwi, который это позволяет, но все-таки есть куда более удобные языки, на которых строится мобильное приложение и которое используют компании. Это как Java, Kotlin для Android разработки, Swift и Objective-C для iOS. Знакомство с языком можно начать с официального сайта, с документации официальной, также есть куча специализированных курсов в интернете. Можно просто смотреть видео. Но стоит помнить, что Python кажется очень ориентированным на прикладное применение. Поэтому если вы считаете, что вы решаете абстрактные задачи, например, и решаете, какие-то алгоритмы строите, а они достаточно абстрактные, и вы чувствуете, что все нормально, все комфортно, это круто. Продолжайте дальше. Но вот если нету, если вам трудно работать с абстракцией, то, наверное, я бы порекомендовал найти какую-то прикладную задачу и комбинировать изучение языка с решением этой поставленной задачи. Например, обработка каких-то таблиц, просчет нужных значений или просто какие-то вычисления. Как по мне, для обычной жизни язык идеально подойдет, решение затронет основы языка, вы также, возможно, используете какие-то библиотеки, библиотеки и поработаете с файлами. Я, наверное, совру, если скажу, что раньше программирование было моим самым нелюбимым делом. Процесс написания даже простого кода вызывал небольшое отвращение. Причин было много, но, как мне кажется, главный из них — это отсутствие практического применения. Только спустя время появилась реальная задача в обычной жизни, которую удобно и быстро решить с помощью написания программного кода. И вот только после этого получилось полюбить программирование, в частности, Python. Но, как видите, было трудно работать с абстракцией, появилась задача и стало удобно. Давайте посмотрим, что бы было полезно изучить будущему Django-разработчику, так как у нас, например, в компании мы используем Django. Это все еще веб-разработка, мы здесь не будем трогать алгоритмы, циклы, условия, которые, скорее всего, и так очевидны при изучении любого языка. Так вот, есть э, такое требование, как общее понимание, в принципе, о всех других языках это тоже есть, это понимание типов данных. Если мы говорим ближе к Python, это работа со стройными механизмами, декораторами, менеджерами контекста, механизмами наследования, например, э, также еще работа с файлами. В контексте фреймворка Django это знание паттернов, в частности, паттерн MVC, Model U Controller, Работа и взаимодействие с базами данных, Django.RAM, который мы уже упоминали. Понимание REST-архитектуры приложения, работа с фоновыми задачами в Cellerie. И в целом, наверное, для энд разработчика было бы полезно знать про реляционные базы данных, SQL, диалекты, например, Postgres. Также будет очень полезно работать со своим репозиторием, Работа с системой контроля версии, так как это основная часть разработки командной, что, в принципе, очень полезно. Также понимание тестирования, которое тоже очень полезно, чтобы следить за качеством кода. Ну и постоянно быть заинтересованным в изучении чего-то нового, стараться развиваться, чтобы делать свою работу более профессионально. На этом все. Надеюсь, удалось рассказать про язык Python. Надеюсь, это было интересно. Спасибо вам большое. С вами был Тимур с компанией ScaleWheel. До свидания.